Приветствую вас в этом видео, на связи Артем Мазур и сегодня мы вместе с вами разберем такой вопрос, как видеореклама в Инстаграм и Фейсбук. На самом деле сейчас, вот если замерить статистику и аналитику того, как работает сейчас реклама, то мы видим, что именно видеореклама сейчас работает лучше всего. Facebook и Instagram дают больше кредит доверия именно такому типу рекламе, потому что он считает, что такая реклама она больше вписывается в формат контента, выглядит нативно, люди больше вовлекаются, больше смотрят. Именно поэтому охват, который дает, дается именно такому типу рекламы, он а, значительно больше, нежели допустим, обычным простым картинкам. Именно поэтому я записываю сейчас такое не видео чтобы разобрать основные моменты опять же которые у нас лучше все сработали показать как какая видеореклама как она запускается в чем ее смысл структура какие есть основные форматы какие сервисы используются и чтобы у вас такое некое было понимание если вы сейчас ее еще не запускаете то смогли бы ее запустить смотрите вот если мы сейчас разберем формат рекламы то мы поймем что есть два формата первый формат это формат рекламы для instagram истории Второй это формат для ленты Фейсбука, для ленты Инстаграма – это квадратное, обычное видео. Опять же, есть еще формат таких неких прямоугольных видео, которые уже уходят на второй план, его все меньше и меньше используют. поэтому Говоря о ленте и Facebook и Instagramа, мы будем иметь в виду квадратные видео. Второе это форматы какие видео. Есть два формата видео. Первое это когда вы используете видео именно в формате вместо картинки. То есть у вас есть объявление, где человек, кликая по ссылке, переходит на какой- допустим на сайт. Вот и в этом видео ваша основная суть это то чтобы человек кликнул по ссылке ваша основная суть продать то есть некая такая продажа в лоб продажа клика продажа действия чтобы человек перешел на сайт и второй тип видео это когда вы ничего не продаете вы просто хотите с помощью контента человеку что-то показать чтобы он с вами познакомился поэтому есть два формата видео первое это некая директ продажа и второе – это знакомство это отношение это сбор аудитории поэтому если вы запускаете если у вас видеореклама нужна именно формата а, прямой продажи то мы сейчас как раз Разберем. Если нужен формат контента, то здесь а, все намного проще, потому что вы просто можете взять какой-то формат, кусок своего какой то видео, кусок контента, просто показать людям, сделать описание и все. И этого уже будет достаточно. А, продажа в лоб, то есть да, продажа целевого какого-то действия в лоб так не работает. Перед тем, как перейдем к структуре, давайте разберем какие есть вот здесь вот форматы. То есть формат истории базовый это идет ролик 15 секунд. Можно делать не один ролик, можно делать ролик за роликом, чтобы шло там два, три, чтобы человек переключал и ваша реклама как некая продолжалась. Всегда нужно, когда вы создаете, всегда нужно помнить о том, что когда мы располагаем вот эту нашу историю, вот я очень ну, часто саму ошибку вижу, это то, что... Есть верхняя часть, где написано название нашей страницы и есть нижняя часть, где идет призыв, действий, идет целевое действие. И вот в эти части лучше вообще ничего не размещать. То есть, если вы там пишете какой-то текст, если вы там пишете какую-то важную информацию в своем видео, то она просто не будет отображаться и будет все перекрываться. Чтобы у вас сториз э, выглядел органично, а второе впечатление произвести уже будет сложно, лучше это делать с первого раза то в этом случае лучше заморочиться и вот эти моменты проверить. Второй момент это то, что люди, многие смотрят и в ленте, и в историях смотрят без звука. Кто-то сидит, не знаю, там на лекции в каком-то тихом помещении, да, где просто нельзя включать звук, поэтому они смотрят без звука. Если вы там не передали какой-то ключевый свой смысл дать что вы хотите передать своей рекламе а, с помощью допустим каких-то там за анимации из каких-то элементов то человек просто не поймет вообще о чем ваша реклама поэтому мы каждое видео каждый не за каждое объявление сопровождаем субтитрами чтобы человек, если что, мог прочитать текстом. Если он не увидел, прочитать текстом. Поэтому сейчас все видео на ютубе, какие-то рекламные объявления, какой-то контент сопровождается субтитрами. Не потому, что там не знаю, для глухих, допустим, или там тех, кто а, не, не, не услышал, что мог прочитать. Нет, для того, чтобы человек, кто смотрит без звука, а у нас таких большинство, чтобы они смогли посмотреть. Вот, и здесь вот по, по поводу лент, если с помощью сторис мы не сможем никаким образом, допустим, что-то показать контентной аудитории, то с помощью ленты мы это сможем. Поэтому здесь есть время, чтобы человеку продать, там есть целые 60 секунд, чтобы человеку продать идею того, чтобы он перешел по кнопке, кликнул, посмотрел и вообще понял, что там дальше будет находиться. Вот, вот это такие основные моменты. Это такие технические моменты, которые нужно соблюдать. Теперь э, перейдем к структуре, по структуре видео. Опять же, э, я сейчас не претендую на какую-то там, не знаю, там правильность. Вот именно так нужно делать. Вы можете просто послушать, посмотреть и, э, ну, попробовать, если у вас так у вас, возможно, так тоже сработает, как работает у нас. Смотрите, э, есть три типа. Три типа объявлений, которые будут лучше всего. Первое, это, когда вы говорите о вот, продаже в лоб. Я вам говорю такой. Приходите на мой э, там бесплатный онлайн-тренинг, ссылка в описании. Все, да, в сторис там 15 секунд есть, я вот просто беру крутой тренинг по рекламе в Инстаграм, где за 4 дня вы освоите новую интернет-профессию, научитесь запускать рекламы. Кликайте ссылка в описании. То есть я просто человеку говорю, просто приходи. Не, не, не знаю, что надо, вам это, не надо, просто говорю: приходи, ссылка в описании. Кстати, под видео есть ссылка в описании э, на 4 дневный онлайн-тренинг по рекламе в Инстаграм, если вы хотите научиться запускать окупаемую рекламу Инстаграм. Вот, это в лоб продажа, да, когда я человеку просто говорю, такая. Э, Такая реклама работала раньше хорошо, сейчас, опять же, в каких-то темах она до сих пор работает хорошо, но в большинстве случаев она не работает хорошо, и в большинстве случаев – это просто слив денег. Какая реклама лучше всего работает – это вот этот формат. Первое – мы человеку задаем какой-то вопрос или что-то показываем, где позиционируем его либо проблему, либо желание. Вот когда, допустим, продается какие-то сервисы, либо там, товарка, какие-то услуги, да, мы всегда что-то показываем человеку, что, что он бы хотел. Вот, допустим, если мы говорим про проблему, тоже свою же тему возьму. А, хотите привлекать больше клиентов из Инстаграм? Не идут продажи в социальных сетях, да, И вот, вот это все проблемы. Или там, а, наняли подрядчиков, они сливают вам рекламный бюджет. То есть это все проблемы. Или, допустим, желание. Хотели бы вы получать там по 20 заявок своей теме а, высокоэффективно эффективность с минимальными затратами? Или хотели бы уже прямо сегодня вечером запустить свою рекламу в Инстаграм? То есть это желание просто человек он такой, да, хотел бы. Вот. И это, это, Формат первого, первого ступени, первого шага то, что мы говорим в видеорекламе. Первый шаг это либо проблема, либо желание. Если мы говорим о товарах, то же самое. Вот недавно у нас в онлайн-программе девушка продавала как же они называются-то, Миксер, миксеры, не миксера, а которые смузи делают такие вот, как они. Бутылочки, бутылочки со встроенным, со встроенным миксером, которым делать смузи. Вот, и там тоже ä, проблема, тоже, то есть человеку была проблема, то есть устали там долго, дайте, собирать вот эти большие контейнеры, чтобы сделать себе вкусный фреш на утро. Когда вы можете это все сделать с помощью карманного такого формата, потом э, либо желание, хотите прямо э, после тренировки сразу же, буквально за пару минут собрать себе крутой коктейль, э, вкусный питательный, который вот прям прям офигенный от души и прям вот круто вам зайдет вот. ну опять же я сейчас креатилю потому что это заранее не готовил вот это все вот желание либо проблема то есть мы позиционируем так потом решение мы показываем просто наш продукт какое решение вот если человеку спрашиваем, что он хочет, либо что какая у него проблема, мы даем решение, то есть наш продукт или наше предложение. Мы говорим ему, что если говорю, хочешь, хочешь привлек, научиться привлекать клиентов и научиться осваивать освоить рекламу, Facebook, Instagram, буквально за несколько дней, то ниже под этим видео, клика по ссылке, переходи и регистрируйся на бесплатный онлайн-тренинг, допустим, да, или клика по ссылке ниже, переходи, смотри описание вот этого и заказывай и так далее, да, и призыв к действию. Ну то есть они они комбинируются. Я вот такой типа реклама работает лучше всего, то есть формат истории это лучше всего заходит, то есть я что-то говорю, хотели бы вы, вот решение, вот кликай, все, три шага, самый лучший формат, который заходит, опять же, вы можете сказать, но ну, это в твоей теме, да, вот ты можешь записать живое видео, как сейчас, ты можешь там еще что-то сделать, это в твоей только теме, в моей теме это не подходит. Не обязательно быть в живом видео. Вы можете сделать видеоряд там, из а, показа товаров, видеоряд какого-то желаемого результата человека. То есть обычная съемка чего-то, что, что вы можете показать. И опять же, не обязательно это снимать. Сейчас в интернете есть куча таких, как они называют, пресетов. Да? То есть это то, что уже снято. И вы это можете использовать. На том же депозит фотос, допустим, зайти, можно посмотреть, там куча разных э, товаров, которые, возможно, и вы продаете, или услуг, или визуализации услуги, для того, чтобы вы могли это использовать в рекламных объявлениях. Просто это в формате видео, не в формате картинки. Вот. И просто тот же видеоряд вы просто сопровождаете текстом, красиво вылетающим, да, чтобы человек оцеплял. И все, это точно так же работает. То есть не нужно говорить, что вот это только в твоей теме живые видео. Не только в моей теме. Ну и вот этот формат, он больше подходит для для ленты то есть потому что там есть 60 секунд там есть больше времени тоже для stories вот только такой формат подходит а для ленты подходит вот такой формат когда вы можете сначала человеку нужно захватить внимание да там допустим мы часто на ютубовские ролики делаем там не знаю там типа стучишь по экрану там если показываешь проблему если на это пропусти это видео там но ну, в таком формате вот мы на ютубовские ролики так делаем а здесь то же самое захватывая внимание то есть хотели бы вы и дальше вот это вот внимание, чтобы человека зацепило, что да, он понял, что это про него. Потом мы говорим интерес. Здесь в чем суть интереса? То, что мы про свою, про свой товар и про свою услугу можем немножко больше дать информации, какие-то некие пункты, да, то есть основные такие выгоды, которые человек получит, нежели вот здесь вот где всего три шага, то есть хотели бы и вот решение. Здесь мы можем немножко подробнее про товар наши сказать, сделать предложение и потом человеку предложить. Дальше перейти, кликнуть по ссылке, подписаться и так далее. Да, все что, все, что мы хотим сделать. То есть, опять же, разные форматы. Здесь вот этот формат очень быстрый в лоб сразу же продажа. Здесь мы человека цепляем немножко. да, И тоже как бы в лоб тоже говорим, вот предложение. Но здесь, опять же, мы немножко сегментируем, поляризуем, поляризуем аудиторию, которую мы хотим видеть, для кого вообще делаем наше предложение. И вот этот тип рекламы, он, я не буду сейчас подробнее раскрывать. Я думаю, суть вы уже понимаете. Он больше подходит для а, ленты, потому что там есть больше времени для, для Инстаграма, допустим, а, больше времени рассказать, больше времени показать, рассказать про наши предложения. Вот такой вот формат. Теперь немножко остановимся по поводу оформления. Да, если некий буллет и написал. А, оформление, что должно быть? Опять же, первое, это картинка. Если снимаем видос, если даже снимаем его на iPhone, и все, у нас должно быть... Нормальный свет, нормальная картинка, да, мы нормально должны выглядеть в кадре. Потому что, еще раз говорю, что первое впечатление производится пер, один раз. Мы потом можем еще несколько раз показать рекламу, ретаргетом, догнать людей, но первый раз, если человеку человек вот уже как-то не зашло, то второй, третий раз уже меньше вероятность того, что наше рекламное объявление в его случае сработает. Поэтому, картинка, да, чтобы визуальный ряд, чтобы все это было красиво. второй звук. Звук, если мы пишем, то не должно быть там шуршащего ветра, даже если вы там записываете на фоне пальмы где-то там, а рядом дует ветер. Либо вы записываете какое-то помещение вроде вот все, вы красиво можете снять товар или там уже у себя в салоне красоты записываете там видеоряд по тому, как это выглядит внутри. И в итоге там какие-то люди на фоне говорят. То, чтобы такого не было, да, тоже на, а насчет этого заморачиваемся. Дальше, субтитры обязательно. Как они делаются? Делаются в обычной программе по монтажу, просто накладывается текст. Если не умеете, обратитесь к фрилансерам. Там ребята, знаю, за, опять же, в зависимости от длины ролика, сделают вам это все быстро и недорого. И э, последнее это элементы. Элементы это какие-то, допустим, вылетающие текста, какие-то яркие краски, э, какие-то вот э, там свайпы вверх, там какие-то анимашки появляются. Вот эта тема, она всегда цепляет. То есть, если у вас... Вот сейчас, допустим, видео вылетает, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, если вы еще не подписаны, чтобы получать в числе первых уведомления о новых видео. Да, вот, вот сейчас вылетела такая штука, вроде прикольная, вот если, кстати, еще не подписались на уведомления, то подпишитесь, чтобы у вас приходила уведомлялка о новых видео. Вот, ну такие основные моменты, я думаю, с этим понятно. И последнее это сервисы. То есть, по поводу сервисов, если вы все-таки не снимаете какие-то видео сами, не монтируете в программах, то можно использовать сервисы. Есть сервис, допустим, Crello, который позволяет делать хотя бы анимированные видео, то есть, это тоже такой же обычный ролик. На сколько-то секунд, который там закольцован. Но а, вы сможете спокойно в этом сервисе сделать какие-то анимированные изображения. Вот есть статичные изображения и анимированные. Анимированное уже считается как видеореклама. Оно будет собирать аудиторию в любом случае, те, кто посмотрел. И на такие объявления люди реагируют лучше. Поэтому, если вы не запускали еще, то зайдите на сервис там Crello, есть сервис там, СУПА, а, что там еще есть. Ну, что-то что аналогичное, я думаю, даже в аналоги а, сервиса, я думаю, найдете. Вот Просто а, я делаю это либо в, в, в программе а, Final Cut Pro, вот а, либо это заказывают на фрилансе. То есть, опять же, как, когда время есть, я делаю сам, когда нет времени, я заказываю. Вот, вроде бы все моменты разобрал. Кстати, по поводу запуска рекламы. Если вы еще не умеете запускать рекламу, хотите разобраться, то есть крутой бесплатный онлайн-тренинг, ниже оставляю ссылку. записывайтесь на него, разбирайтесь, как запускать рекламу. И потом уже начинать запускать видео рекламу, обучившись, как запускать просто рекламу в Instagram. Вот, на этом я видео заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, задавайте их ниже в комментариях. Надеюсь, было полезно. С вами был Артем Мазур. Желаем великолепного дня. До скорого.